всем привет перед началом видеоролика зайди на дзен и подпишись на канал приятного просмотра а не, а ой здравствуйте везде. здравствуйте маринет а мы... ты не тебе деда привет. приехал Девушка, погубь я получишь за такие словечки Это отучиваем отучиваем это называется лифт. Это быстрое перемещение, чтобы пешком не идти. Да, чтобы ножки, не болели. Садись. Так, сейчас разошлись к Сейчас мы ему это новое кресло сделаем. Все, садись, садись. Сейчас свали отсюда. Дедусь, садись туда. Как плохо. Так, дедусь, нужно фрукты. Так, Адриан, тебе тут я покушать принесла? Давай, Здесь голодный немножко. Ров, так, короче, вот та. шарбуху, так не все, спасибо, спасибо. Достойно. Да стой! где ты идишь, Спасибо. А вы кексики кушаете. Маринет, где у тебя? Да, ну, Маринет, где Бегай ко мне. Ко мне сбегайте. Я так, пока сбегаю, я в так, быстро иди ко мне. Где да, ко мне. Я в все. Я так, все, Пусть они идут в туалет. Сейчас я... Ну, я тебе салатики. Только правильно ну, держи Адрианчик. А, Адриан, лучше не ходить в ванную. Вот это человек туда сходил. Понятно. <с> um> Вы только заделали <сети> мне там все. всё. <сети> вот, <сети> От От меня, <сети> сразу. Хотите вот... еще кексики? Ладно, мне Потащите, надо домой Адриан, я для, для... А, для... А, для тебя три часа готовила. Держи. Ёшки картошки. Огромный бургер, что ли? Е. Бугу белого. Не буду тащить. Держите кексики. А Маринет Адрианок. Я не понимаю, что. Ешка Держите вам по кексикам новым. -мо! Точно не про этого. И двери оставили открытыми. Так. Занесем это все. А бургер со мной. Огроменный. Так. Прилягу я дрыхнуть. Что там за драки? Я не. Что здесь делаешь? Давай. Ладно. Ай, ладно, не упасть. Еорский код. Так. Это что все... за подарок? Все. 5 золотых монет. Ладно. Пойду-ка я прогуляюсь, то мажарка. жарко. Хотя пойду-ка я на патруль. Боже, как будто телестман еще, ладно. Ти, плак, когти. Так. И спускаемся. Боже, здесь же лифт есть, сейчас спускаюсь полезем. И на патруль. Так. Пока все спят, мы бы с ним. Кот, кот! глот привет. О, привет. что ты гуляешь в такую ночь? Да, как ты не спится. Говорят, то что тут где-то Акума. Так. О боже, это кто а. там идет Что за это... супермен? Это супермен знаю, стоять. да может я это да Прием. Так, нужно писать всем супергероям. Супергерой СОС. Тут какой-то дед Супермен. Суперкот с тобой всё? Ура! Привет. Алло, что за дед? Не знаю! Супер... Я дед, рад что, жизни что? моей! Возле школы! Возле школы! Ура! Привет! Привет! Хочешь конфетки? Да! А вот колечко дай! За колечко можно получить талисман. Вот yeah. свалить отошел. Кота... А ну, прекрасно. К так, кот, дед. А Где мне передать? Пошли, тебе? пошли. Кот, кот, а, кот, чё, пойдем, чё? я тебе дам конфету бесплатно. Конфеты бесплатно. О, пойдем. Ура! У меня есть кексики, кексики есть. А, кексики. А у, пойдем. Меня есть, у меня есть блинчики. Компотики есть, компотики есть, кормятся. Пойдем пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Е-мою. Так я держи тебе компотика. Я здесь сидеть. Да, сидеть здесь, пока. Пока Ах. не повзрослеешь. У тебя дорогие поможет. конфеты. Пошела отсюда. В окно. Я в окно вылез. Проходи. Кота. Защищай кота. Быстрее. Что? <смех> как а -а -а. Жизнь О -о -о -о -о. прекрасна. Жизнь я прекрасна. Я Пойду я прогуляюсь. Пойду прогуляюсь. Может, талисман на конфету получится продать. Лилибак. У, да, меня у меня есть малина. Хочется... Давай обменяемся. Давай. Я ну тебе малина. Стой. Вот тебе сережки, а вот есть. Смотри, у меня кексы есть. Да? Да. Есть. У меня есть, есть. А, есть малина. Давай, малина. Вот. А пойдем. Она мытая? за мной. Да, мытаяна. А в... Вообще, как сдача. А можно, чтобы где-то потек дождь? Срочно надо. Какой дождь? Ты что, вообще дед опуриный? Дед такой куриный Дед куряга. Ну. Да он... Поднимайся. Да, Заходи. и не хочется. ё-ё, ты своё, кинь глупые. А да мне лень. Так, Ай, мне так ты стреляешь, что стреляешь-то? Мне так сложно говорить а супер-шанс. А Понимаете, М. мне так сложно говорить супер-шанс. На Нафиг он уже? Вообще бесполезный какой-то. Какой-то -то кусунка. усложняет нам Ты жизнь. Пофиг, люблю, сложность. На Опа, Им зато можно отфигарить еда. Классно. Это... Давай. Ай. Нет. Ой, мне. Я хочу. Мне нужно позвонить. Э, так, пип-пип-пип. Ай, пчелка. Да сейчас приду. Реально он сказал, типа, вы этот, конфетки за с, с Давай, я согласен. Опа, опа, опа. Дед, конфеты? Этот, а... а <свист> ты покажи это... настоящие конфеты, настоящие. А, конфеты? Настоящие, а мы тебе не верим. Есть. Так да, это ежевика. О, хочу конфеты. Да, а дай я... мне этот, мой меч, дай мне. Нет. Дед, дед, иди сюда. Дед, дед, иди. Ну ладно, значит, я, я сделаю нам. все по-другому. Я парализовала его теперь. Теперь, теперь, я, теперь мы заберем. его конфеты. Ура! Мы его заберем конфеты. А где жучка? А да вот и жучка. Смотри, у меня есть такая фигня. Э, где жучка? Иди, тебя, давай. Жучку. Смотри, у меня есть да. такая фигня. Надо, надо его меч эту надо фигню забрать. И надо найти эту жучку. А давайте жучку. я у него беру. Жучка Алло. у меня дракон. А. Жучка Алло. Да, алло. Смотри, о, смотри, смотри, это, это конфетная машина. Смотри, видишь, там конфетки а перемещаются. Давай, <свеч> давай, <свеч> конфеты, мне. дай сюда, дай сюда. Дай мне, дай мне. Супер шанс. Скажи дай мне. Всё, я пойду есть конфеты. Что скажи, стой, стой, только, котик? Конфеты. Что, котик, эта штука ломает конфеты? Нужно сказать, катаклизмы... Это же так сложно ему говорить. А -а -а -а. <связывается> вот. У меня конфеты. Скажи, Будешь конфеты? Это... Да, надо ее сломать. Давай есть. <связывается> О нет. <связывается> она ломает. Она ломает. Он он она конфеты. теперь не Она ломает. Она ломает. А я давайте я его закопаю, давайте я его закопаю. А у меня осталось 30 минут. А у меня осталось 3 минуты. у меня осталось 3 минуты. А у меня осталось у меня осталось 3 минуты. у меня осталось минуты. у меня осталось А у меня осталось минуты. у меня А А говорят ломать. Ломай. А что там лежит? Ломай, а ты скажешь, что там лежит? Там конфеты давай. Надо да, да, сломал. Ой, я... а ну сломал. Что это? Ай. Чё происходит, Да, а. Пора изгнать, сидим. Ну мне давай, так, так лень. Быстрей, Оно конфеты не у него. У него конфеты. Не у него конфеты. Пока-пока, ну, ну, маленькая баба. Как тебе, у тебя имя? Чудесная, леди -ба! Что происходит а? вообще? Ой, да, что вот. произошло? Я как... Не знаю, но я знаю, что мне надо бежать. Всем пока. Ну, а, я знаю, что мне минута. Бегите все. Дедушка, О, тоже... у меня тоже дедушка а пчелка отведи, пожалуйста, дедушка. дедушка да у меня одна минута, два Да мне вообще посрать. Да мне тоже посрать, я вас вообще вот тут пас. Так, отключайся от да, наушников, идите связки. отсюда. Да вы конфеты хотели бы. О боже, что вы за ]итесь кексы ]итесь. у меня в туалете? Трансформация. Факс. А ля мне нужно страшно бежать с дедом дед с ума сошел травку обкурился. где ой, дед его дед? дед вот он тут стоит дедушка, дедушка где-то был так где ой здравствуйте дедушка пойдем Маринет здесь туда? живет Маринеди Пенчен. Короче, я маленько. Я Маринку забираю в шикарный город Франции. поеди из Франции. Да, Туда. Францию. А мы тоже хотим. Да, мы почему, будем... я я почему я не спрашиваю. Я спрашиваю. Да вообще да, да, все, всем без разницы. Кем да, покупай хату тогда? У всех разные условия. У меня там это живет отец. У меня там отец живет. С этим познакомлюсь. Ой. Кого? Я говорю, со своим отцом познакомлюсь. Ага. -то Жизнь тоска. А, ну ладно, я буду тогда бургий. вещи собирать, дам. Да, я... Пойдем, я тебе помогу. Не надо, собирай а -а -а. сама. Я помогу тебе собрать. Так, все, закры двери, закры двери. Ты ч, взлобщик двери установил? Ты... Мать. Знаю, так, все, это надо забирать все вещи.